квадроцикл Ханер модель HT200 люкс. А, то есть, люкс обозначает то, что это а, один из самых, одна из самых дорогих комплектаций а, квадроцикла Hummer. А, то есть, что в нее входит? Это десятые легкосплавные диски а, с более дорогой, более качественной резиной, то есть вот такого протектора, который подойдет легко для снега и легко для более твердой грунтов. Смерение, как правило, резина на всех заднеприводных колесах, на всех заднеприводных квадроциклах будет немного поуже. Сзади будет немного пошире, за счет того, что задний привод это ведущий. Вот. И что добавили? Добавили вот такие защиты для рук, которые немаловажны для водителя во время поездок. По бездорожью, по, по всяким пересеченным местностям. Есть новая приборная панель, на которой будет показывать обороты двигателя, спидометр, пробег суточный и общий, ну и также включу, какая включена передача, повороты, дальний свет и аварийка есть. И немного улучшили платформы, То есть передняя и задняя платформа сейчас они сделали вместе с креплениями под стационарный кофр, который устанавливается отдельно на все квадроциклы. Двигатель остался тот же, то есть это 200 кубических сантиметров двигатель воздушно-принудительного охлаждения. То есть вот эта крыльчатка является охлаждением двигателя. Она постоянно крутится в карбюраторный, в этом двигателе порядка... 17,5 лошадиных сил коробка вариаторная, то есть коробка грубо говоря автомат, это передача вперед, нейтральная передача и передача назад и есть очень удобно, это и очень классно то, что есть вот такой кикстартер на, на те случаи, когда может сесть аккумулятор подвеска независимая спереди то есть она двух двухрычажная это образные рычаги которые Идут с шаровыми. И вот такие будут газомасляные стойки стоять. Которые тоже можно регулировать по преднатягу. За счет вот этих вот колец. Тормоза будут дисковые. Спереди на каждом колесе будут тормоза. Они дисковые, гидравлические, однопоршневые. Суппорта стоят. И сзади будет тоже установлен... Дисковый тормоз Он будет на всей оси И будет моноамортизатор Который тоже можно зарегулировать По жесткости Он тоже газомасля Также есть успокоитель цепи То есть он В зависимости от нагрузки на квадроцикл он будет изменять натяжение ну и более успокаивать будет работает квадроцикл вот так Что здесь из органов управления? Тормоза находятся на руле. Вот это будет задний тормоз, вот это будет передний тормоз. Есть вот такие ручники, которые, они на, на обоих ручках. Он просто зажимает ручку, за счет этого зажимается суппорта и не дают квадрику двигаться. Вот. Вот эта кнопка, это стартер Управление светом. То есть есть ближний свет, дальний свет стоп двигатель повороты и сигнал управление газом вот такое флажком то есть это самое безопасное управление газом в квадроцикле и по поводу коробки передач очень удобная очень такая средней длины кулиса то есть она легко управляется мягенько то есть видите одним пальчиком буквально то есть вот это положение нейтральное, это передача вперед и передача назад. Есть, опять же, в этой комплектации квадроцикла есть сигнализация. То есть она может становить квадрик на охрану и также запускать ее. Есть, ну, чтобы заглушить, потом его вот также можно дистанционно с помощью бревых. это удобно допустим, если дети катаются, то есть их можно контролировать на расстоянии. квадрик управляется очень легко, то есть у него классно крутится руль есть справятся даже дети. хорошего качества. Квадроциклы у них классные подножки допустим, даже вот эти, то есть самая даже элементарная ловушки для ног, она очень прочная. То есть либо я сюда стану, либо сюда без разницы, она не ломается. Также самое э, очень удобное то, что э, квадроцикл из, э, то есть полностью его оболочка, она из очень классного пластика. Все пластмассовые элементы они из капрона, то есть они максимально гнутся, то есть они могут максимально загибаться как угодно. И они не ломаются. Максимальная нагрузка на квадроцикл порядка 200 килограмм, там 180-200 килограмм это максимум. Ну и вполне можно вдвоем ездить, то есть вот садится водитель и можно сидит второй пассажир. В, в этой комплектации добавили новую оптику. То есть теперь Передняя оптика, она будет диодна. То есть, ближний свет у такой будет на 6 диодов. И все остальные диоды, это уже будет дальний свет. То есть, вот так. И опять же, квадроциклы. Квадроциклы Хаммер, они поддаются регистрации. То есть, в комплекте идет справка счет то есть ну, все таможенные декларации, то есть полный пакет документов для постановки на учет. И в этом квадроцикле также есть повороты, аварийка, стоп сигнал То есть он полностью предназначен для езды даже по городу.